Никто не понимает. Не в капли. Понятку. Yep. Не-е-е-е-е-е-е-е! Yep. Mm -hmm. mm -hmm. Тихофф!! НЕГО 적 I камни и я не делаю все я не делаю вот No, Up! Młość, И он чуть